Верховный суд принял решение о ликвидации международной организации «Мемориал». Мы хотели поинтересоваться, почему вы пришли в поддержку «Мемориал». Я говорю, с вами рядом противно стоять, отойдите. Не противно этим персонажам, судя по всему, стоять рядом со СМИ и иноагентами. О «Мемориале» теперь можно говорить в прошедшем времени, как и о его попытках переписать советскую историю. Международная общественная организация «Мемориал» спекулирует на теме политических репрессий 30-х годов 20 -го века, создает лживый образ СССР как террористического государства. Изображение представителей общественного движения ветерана России, генпрокурора Краснову и председателю Следственного комитета Пастрыкина. Мемориал открыто поддерживает организации, запрещенные в России. «Мемориал» утверждает, что признание штабов Навального и ФБК экстремистскими организациями лишает сотни тысяч и миллиона граждан России надежды на мирный диалог с властью. О каком диалоге может идти речь, если большинство мероприятий этих организаций заканчиваются беспорядками и вандализмом? Из речи прокурора Алексея Жафярова в Верховном суде. Великий русский поэт Анна Андреевна Ахматова, когда открылись ворота лагерей ГУЛАГа, сказала, «Вот сейчас страна поделится на две половины – на тех, кого сажали, и тех, кто сажал. Тех, кто сажал, многочисленная армия следователей, оперативников, прокуроров дали обильное потомство». Из речи адвоката Генри Ризника в Верховном суде. «Треть россиян, треть, знакомый с деятельностью мемориала». Также среди осведомленных о работе мемориала россиян, опрошенных левада центром иностранным агентом, преобладает мнение, что требования о ликвидации мемориала – это политический процесс. Если истец хочет, чтобы деятельность правозащитного центра не имела такой общественной поддержки, пусть государство меньше нарушает права граждан. Из речи адвоката Марии Эйсман в Верховном суде. С Новым годом, будущей жертвы репрессий! Ликвидация мемориала – Личная трагедия для меня. Ведь 30 лет назад мы создавали его с небольшой группой единомышленников. Но сегодня нас много. Дело мемориала будет продолжено. О жертвах репрессий прошлого и настоящего никто не забудет. Из статьи правозащитника Льва Пономарева на сайте проекта «За права человека». Ликвидация мемориала – пустые хлопоты в этом подлом казенном доме. Кто может нам запретить? наших убитых из поста писателя виктора Шандровича на личной странице в фейсбуке о своих слов у меня пока нет ольга романова канал мэр мэр вашему дому